Слезы это способ, вот плач вообще, и слезы это способ прожить, отпустить негативные эмоции. Когда вот они переполняют психику, слезы это вот как такой краник откручивать, и там вот водичка течет, давление уходит. Поэтому, если ничего другого не приходит на ум кроме слез, лучше плакать, чем себя сдерживать. То есть хоть как-то вы напряжение снимете. Вот, а смех – это способ отреагировать позитивно эмоции, тоже которые переполняют. Поэтому если вы видите тех, кто там ржет постоянно, да, значит, у них много позитивных эмоций, и они тоже их таким образом ну, как бы из себя э, выпускают, чтобы не, не накрывало излишнее напряжение позитива. Вот, как реагировать, например, там, если там, дочка… Э, двадцатилетняя рассталась и плачет, можно спросить, что бы ты хотел, как я, как я могу тебя поддержать. Дальше можно сказать про понимание, что я понимаю, что тебе тяжело, действительно, первое расставание, это очень… возможно, тебе внутри очень больно, ты переживаешь. Вот. Я с тобой, я рядом, я тебя понимаю. Ну вот как бы не э, пытаться как-то э, интеллектуально там, или психологически её полечить, а просто попробовать побыть с ней вместе, разделить это. Вот, поговори со мной. Поговори со мной, там, пообщайся, расскажи, расскажи, о чем ты плачешь, расскажи про свои слезы, расскажи про свои мысли. Ну ты тут больше ничего особо там и сделать нельзя на первом этапе, что там и психолог и делает пока. Там не успокоится человек. А потом уже можно, когда человек успокоился, там, в данном случае, если девушка, девушка успокоилась, ну, можно спросить, а как так получилось, что вы расстались, там, почему...